всем привет дорогие друзья интернет пользователи и гости моего канала сами заново а я серый кролик ну вот мы подготовились ой черничный сезон полувыходной такой сейчас 10 часов у нас на улице вот такой небольшой обзор нашего леса ну не нашего 50 километров <coughs> от нашего дома что у нас получится мы конечно же все это покажем расскажем оставайтесь с нами ну вот, друзья первый комбайн вот комбайн даже не хочу уколачиваться. Одной рукой неудобно. Ну вот она. Золото. Немножко грязное, но золото. Второй комбайн. Третий комбайн. Вчера была цена у нас 4,50 за килограмм. Сегодня еще мы не знаем, продолжаем работать. Четвертый. Уже немножко руки устают и спина. О. Ну вот. Еще комбайн и пол ведра уже будет готово. Я тут не один. Там он мать и собираю. А вот там где-то брат для машины. Вот ядка вот, красивая какая. сегодня не пикаемся, продолжаем работать так друзья на улице начался дождь и посмотрите кто кто нам заполз в ведро засранка какая-то 5 усталость уже небольшая есть лишние выбросы пол ведра дождь конечно портит малину продолжаем поковать перекур Здесь вот столько вот лисички. Там дальше она идет. Картинка не очень хорошая, но вот она большая какая. Ну вот, сколько мы набрали ядок. Это мое ведро. Грязная. Это мать. Процесс продолжается. Шестой комбайн. Деревяночка попалась. Не такая созревшая, видите, попадается. <смех> ну, да, а сейчас будет пол ведра. А у меня скоро будет ведро Так, гребм. Седьмой. Ну, восьмой комбайн надо. Ну, Штуки три будет полненькое ведро. Продолжаем. Восьмой комбайн. Вот еще два комбайна сюда залезет. И все. Ведерко мы берем. Девятый. Успались. После дождя очень плоховато брать. Потому что все мокрое. Ну, вот видите. Ультай скажет полные, А я скажу не полный. Нужный десятый комбайн. Так вот собираем мы черничку. Практически, можно сказать, усыпано. Но не в этом дело. Вдруг вот такой мы заметили муравейник. Надо же помочь собрать им. Вот так вот. О! Посмотрите, забегали. Счастье подвалило. Пускай их тоже покушают. Не все же нам дары пророда. Пускай и звери жизни радуются. Так, продолжаем работать. Ну вот, друзья, барабанная дробь высыпаем. Ладно, не рассыпать, это жалко. Так, сделаем тропонемушки. Ух ты! Ровняем, убираем. Все, 10 вот таких вот жуков полное ведро. Вот такое ведро мне, чтобы собрать, понадобилось примерно час 30. Надеемся соберем еще такое Но я не один, там вот мать идет Вроде тоже на шкребла Братуха, не знаю, где-то где там Фу, Сейчас пересыпем, сходим к машинке Надо здесь недалеко Пересыпем, озабочим тару И пойдем дальше собирать Нелегкий это труд, конечно же. но ну, если примерно цена 4,5 рубля, здесь пускай 7 килограммов. Ну, посчитайте, сколько заработал я из этого ведра. Ну вот, друзья, моя партия сейчас пересыпать будем. Это матча набрала. Это братуха. Нет, это мое. Это брат. Нет, да нет. Все хорошо. Пересыпаем в другую тару. Нормально, нормально, все принимается. Комбайн еще сюда. Вот канистра была 20 литровая, сейчас утрамбуется, ну вот вторая емкость свободная. Перекус. Оставайтесь с нами, все увидите. Ну вот нашли новую полянку, начали собирать новое ведро Ягод хватает, только уже спина болит И собирать можно только лежа, ну или сидя Но скорее лежа Ягодка крупная, хорошая Только трудись, не ленись Ну кто не, не ленится, может и после работы Или во время обеда, или еще как-нибудь Но есть зеленая еще, есть и спелая ну, разной ягодки хватает. Все, друзья, будем дальше собирать. Ну вот, а, друзья, вышли мы на небольшой отдых. Полтора ведра мы уже собрали. Это второе ведро. Вот. Осталось вот буквально комбайна 3-4, и оно будет готово. Небольшая полянка тут. Уже устали, поэтому сбиваемся с ягоды. Уже не так острый глаз. Не так все видно. Но ягоды еще есть. Ягоды хватает. Интересно будет, какая сегодня будет цена, потому что итог за день, ну мы не день, а часа три, три с половиной поработаем, поэтому вот итог будет за три с половиной часа работы, оставайтесь с нами, все узнайте.